Всем здорово, это Фруксай. Привет. Приятно познакомиться. Это топ-скин. И сегодня мы хотим с 20 тысяч, я не знаю, насколько это реально, дойти до DL. Вообще, чем больше, тем лучше, но все-таки второй ролик уже цель DL. Погнали. Погнали. Перед началом этого ролика напомню, что есть процент. Всем огромное спасибо, кто пополняет. Дичайшая поддержка. О, G4R. Мой заработок 8 тысяч. Но это деньги, поэтому всем спасибо. Промик на 40%. Пополней. Да, Фруксай. Деньги. деньги Ой, блядь, что делать? Топ-кейс Топ-кейс, сразу, 20 тысяч, Роксай говорит, топ-кейс Блядь, подожди, он есть вообще? Он Ебать, смотри а? У тебя кейс? Я... Да. крутой. Всем, кстати, спасибо, кто писал. Мне после этого... Блядь, я по MKSGO ролики не записывал, наверное, года-два. И мне, ребят, написали, типа, тот, кто не делает кейс, они написали, типа, вот, твой кейс готов. Я хуел, ребят, огромное вам спасибо. Реально писали на все сайты. Хотя по MKSGO даже ролики не записывал, но они тоже планировали выпустить мой кейс, но пока не увидел. Ну, тем не менее, ссылочки на VKV. Давай есть. попробуем. Кейс человека. Да. На, открывай, пожалуйста, свой кейс, открывать Ну-ка, себе. 10 человек кейсов. Еще, бать. Отчисления Погнали, сделали нахуй. человеку, блять Вообще было бы заебись У так пиар здесь висит, как бы Так да, но отчисление в виде денежных денег Подожди, бля, потрачено нет. 2090 рублей Снежная мгла, нахуй Подожди, ебать, косарь заебись, Косарь бля, есть Заебись Хуйня. о 700, нормально. Подожди, подожди, подожди, Ну там хуйня дальше, залупа. 400. Нормально. 3000. Кейс человека, Продаем. Именно вот ебать, это важно. Топ-кейс, да? А есть он тут вообще? А он тут есть. Можем свой создать. бля делать что хочешь? бля Все. Заявись, сел открывай. В вашем распоряжении. Я могу уйти. Блядь. Александр открывать кейсы? А где он? Да ниже? Во! Ура! Оно ебать. А, не обновили дизайн. Кстати. Нихуя! Давай на все. На все? Да. Давай хотя бы раз. Давай хотя бы раз. Разогреться. Раз. Чё хочешь? этот? Я? Вот это. Бля, главное окупиться. Бля, Бля. Поехали. поехали, похуй. Ладно. Погна! Блядь. Сейчас мы, мне кажется, совсем хуй, но я думаю... Давай Влад не будем хуй сосать. Давай мы, блядь, окупимся. Это, по-моему, мало. Это может быть дорого, если он статрековский. Ну давай еще очень. Три раза бы мы его открыли и не окупились бы и на этом всем пока. Блять! Знаешь, вот это интро, типа спасибо за просмотр. Вот это можно в интро добавлять! Блядь. Подожди, ебать, ну это плохо. Хару. Минус на. На все нахуй! Зуб тигра, гудбай, блядь! Волны, градиент! Пиздец! Не-не-не, да не, не, это да. Да это жопа, блядь! Да, да ну жопа, нахуй, да ну нахуй! Бля. Че, мы про все продаем? Да, конечно. А может у меня еще тут что-то осталось? Продать все. 3600. да Даже Заебись. нет нихуя, блядь. Минус 15 кам. Давай топки, че делать? Давай, блять. Тайная. Да оно стоит 2000, да, блядь. Богу, один, раз. Один, раз. один раз живем. Давай, поехали. И сейчас здравствуйте, скажет нам калаш какой-нибудь к месть, блять. <сёк> блять, я помню, у тебя еще аватарка стояла, эти перчатки. <сёк> а, Керыч, блять. <сёк> вот это олд канала, вы, блядь, <сёк> блядь, такого не скажете. Ну, извиняюсь, может скажете. Есть люди все-таки. Александр, спасибо большое! 15? Я я проебал, да? <сёк> да. Блять, ну двадцатка, да деп наказик, считайте, мой, на твиттере каждый раз бля, что делаем открыто. короче смотри Станислав, я бля, деньги я показываю банны. один раз вот, ре, вот один раз я знаю раз этот кейс. он для редиз, редизайн сделал а реально так они на всех кейсах сделали редизайн. помнишь был зеленый и синий такой еще нет бля, но он помню. был другой я знаю у меня и это все на канале есть но прям запомнить, только хорошо. да что это Подождите. да это нихуя нехорошо 3 к не 4 ну это кал откровенно, говно. Куево. Это ебана. Пиздец, а чес. Ну, она сейчас должна же окупать. Есть же, блядь, алгоритмы, нахуй, которые э, человек должны. Фруксай, как-то хотя бы популярные кейсы пользователей. Ну, давай. Кстати, кейс неплохой. Угу. Попробуем. Давай. Три штуки, блять. Коверт орниф. С телевизора смотрим чисто. Ну да, кстати, мне два телека стоит, кто не знает. Рентгена. Ай! Блять, хорошо. хорошо! Хорошо. Сколько? Три. Тысяча, блять. Блять, подожди, Кстати, сколько? кто не знает. Ладно, показывать никакого. А буду, мы, блядь, блюз, косарь, вышли. Ой, я здесь снил спалил. Документы, блядь. Блядь, поехали. Блядь, бля, ехало. Ты открываешь дальше кейс рандомного человека. Надеюсь, это наша подписка. Блядь, давай, нас окупи, нахуй. Хуево. Все, уходим. уходим. Ебана, блядь. Уходим в сайт. Ну, топ-скин, что-то как-то. Или подожди, мы окупили, Нет? Нет, мы ваху, блядь, мы оба сидим. Не, мы окупились, по Ну ладно, давай, по, блядь, блять. Три тысяча шестьсот рублей, а если минус двадцать А я давай, а хули нет? Блять Эээ, да, ручная роспись Пятька А что мне с этим делать? Мне да, блять, двадцать Топ -то тысяч Топ-кейсный да. вариант Вообще хуйня Давай фарм ножа Фарм ножа? Десять раз, десять раз Вот он, блять, да вот Десять раз? Давай Блять, надо пиздец, надо иметь фарм это просто нахуй, минус, минус деньги, блядь. Блядь, подожди, стой. Давай, два раз, нахуй. Два, хорошо, есть. Есть. есть. Ну это, это окуп, да, это окуп, 6 подожди. 8, 7, 7, 8 тысяч. 7, 8, блядь, Нормально, 10, подожди, палкури, знаешь, очень. традиция есть такая, если я купил фарм ножа. Иди на топ кейс и въебывай. Да, и... блядь, подожди, блядь, стой. Блядь, не угадал. Где, блядь, вот. О, 10 Давайте позу орла ебанем на эту блядь, да. это надо нахуй, Давай, блядь Вот короче, да-да-да, вот, вот это вот ебаная поза орла, принеси счастья, радости проебали, И нихуя, ну блядь, проебали, Александр, проеб... ну что вы, за, за, за такое блядь Ёбаный, ну 9к, ебаная Ой, повторим, добить, добить, добить, добить, добить, блять, это добивается А я могу уйти, вы будете открывать кейсы, блять, на двадцатку-человеновскую Сука! Ну надо, нужны перчатки надо. Не, хуйня, будем Хой. добивать, нет да? Ебать, да, блядь, давай, похуй. Ебаная идея, но, блять, ладно, похуй. А мы с дивана, да, записываем? Это кровать называется, Александр. Ну с кровати. Ладно. я давай на картах как быдво буду сидеть. Это поза орла называется все что таки. Блять! Да сука, ну где деньги? Ебать, ну это же пиздец. Смотри, надо уходить. Надо уходить! Всем пока! 15 к было, сука. Что делаем? Топ-тайная, может. Да блять, ну это 20. А это куда? А какого хуя оно так дорого стоит? Блять, ну пиздец. Минус двадцатка, нахуй. Кракен, блять, Импера... император. Ой, ну пусть не шелкунчик. Есть. Император это дохуя. 2-3. пятьсот, две, две, две, блядь. Стоп, давай да, Надержите управление блядь. в ваши руки, блять. Подводная лодка, блять, в моем распоряжении. Сейчас мы его нахуй к одну, блядь, отправим. Пиздец, стоп тайная. Поехали. Всем спасибо. Это, это был в... черт это... Фруксай. Это... Всем пока, пока, блядь. Пока. Ну это хуйня, да? Да походу. Кота, ну что Ну, под... дохуя может стоить. Да... 700 рублей будет за коленка. Ладно, давай пастом как раз. Облом, блять. Хуй знает. Да не, она сейчас даст, но вот, ну, она должно, Ну, блядь, двадцатка так быстро, сколько? Но за, за 9 минут въевала двадцатку. Бля, ну это пиздец будет. Да меньше. Я за две не... минуты? Я вот, блядь, не знаю. Она а на охоте, блядь! пиздец. И в живом цвете, живом цвете это говно. Ебалово. Да. Пиздец. Так. Это кал, блядь. Подожди. Эксклюзивный кейс, я не знаю, что это, это такое вроде нет Если это а, карточки А, это не карточки, ебать, а были карточки Выберите, да, это карточки. давай, ты одну и одну я Да, ну, ну, вот эту давай Вот эту Давай А, она выпадет Буёва Да она выпадет, тут же алгоритм, блять. Ну, ну нахуй не, а? надо как-то плюс Там опустошитель должен дровать Да ебать Да ну нахуй На, попробуйте растереть Ну это пиздец, это из двадцатка Дошли до Драгонлора, блять. Давай Три топора. ну алгоритм, ну ебать. Да купи еще один э, попытку. Попыт, вот сюда, блядь. или да. сюда. Что ты сюда? мне дашь, да похуй, за этот шпопы. Да блядь, нихуя он не даст. 200 рублей, нахуй, блядь, смотри, вот так. Человек звонят здесь. Вот так, блядь, вот так. Опа. И там шальная императрица. Самая алгоритмы. Ты Косарь 100. ебаный, сука. Азимов. Всё, проебали. Узел. Надо ГГ, может Азимовка? кому пиздец. А, пизда. Не, ну бывает всё, конечно. Давай. Давай, блядь. Ты чё, апгрейды? Подожди, это все? Это а, пиздец. Три. Я не знаю, если оно не заходит, Но это жестко. Да, оно не зайдет. Оно не зайдет. Давай, три тысячи. Чё ты думаешь? Нет. Пиздец. Бля. Ну это жопа, блядь. Ну, бывает всякое. Сука. Минус двадцатка, блядь. Не ржай. Может контракт. Ахуй. Может контракт. А где они, блядь? Контракт. Контракт в контракт. В кон... Ну, блядь, двадцаточка улетела. Я не знаю, это уже второй ролик по туп скину. бля, ну... Ну минус двадцатка, блядь, черный, глянь. Полторы. Че можно на эти деньги сделать? Нихуя. Объективно и честно, блядь. Mm -hmm. Ну если он нихуя не Ну, блядь, ну да, это КГ. Ебать! Ебать! Апгрейды нахуй! А ты не поверил сначала тоже? Да, я думал какая-то хуйня, блядь. Апгрейды 20 тысяч. Нет, давай. что сделаем двадцатку? Давай. Ну это 15 охуierный. или вось... 16. Ну это для девочек, блядь, но все-таки. Бля Оно может не зайти, да? Ну, конечно. Ну, это пиздец Тут вообще хуево, блядь. Ну все, минус двадцатка. Чисто, блядь, стримы, стримы окупаются, охуенно топ наш, блядь, Открыть быстро. Всем спасибо, всем пока, блядь. Ну и чё, сто рублей, что можно за деньги сделать? Постом, стом, блядь. А Ну оно бэкает, ну, блядь, но алгоритмы работают так, что хоть немного. Но, ну, ну, вот зайдёт, блядь, ну ну хули, ну вот шесть тысяч апгрейд Если зайдет, делаем доминацию. ну. Ну с двадцатки, ну бред, ну а что делать? Хорошо. О, Зашло, блядь! А, вот, что думаешь? Еще. Еще. Или нет? Давай Или сделаем ну, на дну. Смотри, есть два варианта. Продать, подняться. Ну, в также же в... чисто дорожить, понял? Там, блядь? Либо поднять сейчас. Блядь, Либо под... поднять 14 тысяч. Это не зайдет. Все. Поиграли. Парам-парам-пам. Всем спасибо, блядь. Не, ну вот объективно. Ну а что делать? Перезаписывать бред. 20к деп. Ну, пусть у нас остается так, блять. Не знаю. В следующем ролике, я думаю, деп будет больше. Бля. И Фроксая уже не будет, потому что все-таки я живу в селе. Без Фроксая мы окупимся. Блядь. Да, блять, ну пиздец, ну обидно. Ну, всем спасибо за просмотр. Во всяком случае. Хуё. Всем спасибо, кто хочет поддержать в прикрепе халява. Спасибо за участие. Ссылочка на канал Фроксай в описании. Я пошел. Пока-пока.